Что ж, закончились новогодние каникулы. Впереди учеба. Нет, ну вы издеваетесь, да? Но сегодня мы не учимся. В принципе, и завтра тоже. Чисто потому, что на улице 30 градусный мороз. По ощущениям говорят, что минус 35. пять. Немножко жутко. Немножко пугающе. Мы в теплых кофтах. Страшно представить, что сейчас во время мороза в Украине. Потому что во многих городах нет отопления, нет света. И там также мороз. Это нам хорошо. Мы тут сидим с батареей. Вот, Правда, приходится делать вот так. Пока есть время. Пока делать нечего. Пока дистанционка у нас в дерьме, как обычно. Мы смотрим видосы. Я немножко учусь, перебирая немножко опыта для себя, для своего творчества, так скажем. Ну и немножко деградируем, смотря вот такие кадры. Ну вот, правда, что-то с интернетом сегодня прям беды. А тут мы еще пишем идеи для видосов. Не покажу, что там. Показывает, получается, 27 градусов примерно. Но этот термометр врет на 3 градуса. То есть можно смело сказать, что на улице 30 градусов. Охренеть можно. А сейчас ситуацию. Холодно тебе, да? Пушистая такая стала. Да, сюда. Прыгай на диванчик. Поселка... Да, к ней прыгай на диванчик. Бам-бам, вот так вот резко мы переместились уже в следующий день, в 10 января 2023 года. Я снова, как Гена Горин, блин, начинаю <coughs> записи, видоса. Что хочу сказать. 10 число для нас, как для жителей Ижевской Мурской Республики. Это последний выходной день перед учебой. Завтра уже выходим на учебу и начинается трэш, потому что чего я четвертый курс, у меня сессия будет в этом году, последняя, потом практика. Завтрашний день начинается с самых бесполезных предметов, БЖ, две философии и какая-то зачетная работа по модулю, возможно это по поводу курсовой и что-то такое непонятно пока сами ничего не поняли <coughs> но и расскажу сегодня забавную ситуацию э -э, вчера написали что э -э, сегодня в 10 часов утра будет э -э, видеосвязь с преподом вот. он скинул ссылку на яндекс цель я по ней перехожу смотрю трансляция говорит начнется в 11 часов подключиться может можно будет в 10.55 Думаю, ладно. встал, значит, сегодня к 10 часам утра. Пока там кофе попью, пока разомнусь, пока проснусь. Оставился будильник на 10.55. Все, захожу в ВК, чтобы снова открыть ссылку. А там пишут, что уже уже началось. И даже больше скажу. Уже закончилось. Я уже в очередной раз, на четвертом курсе, случайно прогуливаю пару. Ну насрать, честно говоря. Вот насрать. Не знаю, что делать. Уже настолько надоело дома сидеть. Уже, конечно, даже потеплее. Но, честно, надоело дома сидеть. Прям вообще, не могу. И от этого даже начал рубиться в Майнкрафт. Январь у меня впереди насыщенный. Зачеты... Экзамены, консультации, экзамены не только в колледже, но и очередной экзамен в ГАИ. 5 января у меня тоже был экзамен в ГАИ, но, к сожалению, я его не сдал. Рассказываю, как было. 5 числа приехали пол девятого утра на автодром ГИБДД. Встретились с инструктором, поговорили, пообщались, приехали инспектора, уехали на площадку. Вот. Сели уже в машину. В машине было два человека, то есть я и второй пацан, который сдавал экзамен на Получается, я сел назад, сказали, что он будет первым. Ну вот, он сделал автодром дважды и потом поехал в город. В городе он откатал. Все хорошо. И экзамен у него сдан. Ну, я на таких эмоциях за него порадовался, естественно. Сел в машину. Все сделал правильно. В городе я откатал идеально. Просто идеально откатал в городе. Ох. Потом мы приехали на автодром. На площадку. И... Я мягко скажем обосрался. Я не смог заехать на параллельную парковку. У меня пол машины, наверное, было вне границ парковочного места. И когда заезжал в гараж, у меня вот столько, вот столько задний бампер выехал за границу. Это я чуть-чуть только отпустил сцепление, прежде чем остановиться. Очень жестко обосрался, на самом простом просто обвалился к чертям. Так обидно мне, наверное, не было никогда. Ну, конечно, был момент, когда мне было так обидно. Немного сильнее обидно, когда я даже с автодрома первый раз не выехал. Просто из-за того, что свело ногу. Работаем над тем, чтобы уже сдать, наконец-таки, экзамен. Получить свое водительское удостоверение и уже кататься на машине. Вот. Потом, естественно, как получу права, естественно, будет вам и обзор на машину, и может кадры в машине. В общем, будет время, будет день, будет пища и контент. Пока у меня на январь планов дохрена. Я думаю, что мне все силу, я все смогу, я все сделаю. Не хотелось, конечно, делать разговорный видос, но как. Как вышло? Извините. В общем, еще вот внезапное включение. Снимаю уже не на стол телефон. А, тут Настя решила. Настя привести... не решила, Настя задали. Короче, Настя задали какую-то херню сделать по химии. провести химический эксперимент. Вот.. И... Сейчас будет что-то, наверное, интересное. Я не, не знаю. <свист> <свист> <свист> Все будет понятно. О, ровно. Да, был кап. Так, сколько ушеничек мне нужно? Сколько надо? 300 грамм. Это сколько? Стакан. Точно 300 грамм есть. Сейчас. Так. Я запустила. 56 секунд. Вот. А, -а, -а, -а. Не тот, что а вот этот всплывает. А вот ничего а делать. Выбрасывать. В пакеты выбрасывать. Выбрасывать. О, у меня как раз пакет есть. Подожди, жди меня тут. Ой, нахрен я шапку взял. Ладно, мы выходим на улицу. На улицу. Ну как? Не на улицу, но... Лаз, куздец, к замку. О, Ну <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> Что можно на да, тебя типа, есть. Видеоблог закончен. Всем yep. пока. Раньше здесь был мат. Обязательно. Поставь лайк этому видео, подпишись на канал и напиши комментарии, что бы ты хотел видеть на моем канале еще. На этом будем заканчивать. Всем спасибо еще раз за просмотр. Всем удачи и всем пока.